Ребят, всем привет! Бонжарно! Сегодня мы окунемся немножко в Италию. Сегодня приготовим для вас что-то подобие ризотто. Только разиний у нас будет сегодня. Нашли вот такие макарошки, пасту такую. Ризони называется. Ризони, фирма Барилла. Выглядит как рис. Очень прикольные макарошки. Когда ризотто не добрались но ну, решили вот сделать рисование. Вот такие штуки. Что получится у нас, не знаю. Думаю, все получится, потому что в приготовлении все просто. У нас будет, естественно, лучок репчатый свой, чеснок свой. И наши местные грибочки, если вы знаете, такие синеножки-грибы. Они часто растут осенью, весной реже. Ну, вот мы собрали немножко наших синеножек. Они что-то, ну, такие вот, средние, между шампиньонами, там подобными волнушками, разными грибами, но при этом очень прикольные в плане употребления, они ничем не пахнут особо, ну, надеюсь мы не отравимся и все остальное масло сливочное, масло растительное, итальянцы везде льют э, сухое вино, белое и красное мы тоже взяли сухое вино, но к сожалению оно наверное не итальянское, а чилийское будет у нас а не итальянское, что ни странно, и вода Воду взяли пока 0,5, но, я думаю, нам понадобится чуть больше. Естественно, будет небольшое количество специй. Начнем мы просто с нарезки наших грибов. Наших замечательных ножек. Вот, нарезать. Довольно-таки крупно можно, можно мел мел мелко, как вам угодно. Они немножко ужарятся. Естественно, мы их замочили, и у нас они немножко подмокли. Так сказать, очистились от загрязнений, потому что они растут на лугу, а луг так грязный. Кстати, напишите, растут ли у вас синие ножки? Вообще собираете вы их? Мы нарезали, они вот водички промочились, такие плотненькие стали хорошие. Естественно, осенние грибы они не червивые, чем приятно осенью собирать грибы. Всегда они очень удобно, они очень мало подвержены гниению, там подобное, потому что Нету никаких жучков, паучков уже, они все засыпают, там, там подобное. Наша пер первая очередная задача по классическому рецепту – приготовление. По классическому рецепту приготовления нашего ризони, ризотто, это надо все отдельно обжарить. Мы как бы делаем сейчас все в одном казане. Мы изначально обжарим сейчас грибы с чесноком. В дальнейшем потом уже обжарим наши, наши макарошки с луком и уже будем доводить до готовности наше блюдо. Так что из-за этого мы начинаем это блюдо не с обжарки, наших а оснорезки грибов и чеснока. В принципе, процесс, говорю, очень простой. Для тех, кто знает, понимает, приготовление этого блюда очень простое. Так что, все, мы нарезали э, грибочки, чеснок. Переходим к мангалу. К казану будем обжаривать. Сейчас будем обжаривать наши грибочки. Добавили масло чуть-чуть и добавляем грибы. Ну, чтобы они обжарились, как колерочек дали. Что значит в воде были, сколько воды сразу. А шампиньоны еще больше бы, наверное, дали. Ну вот, вода у нас почти испарилась. И чеснок добавляем. Ну и маслица, естественно. Приятный запах пошел чеснока. Ну что, грибочки наши обжарились, мы убираем. Добавляем маслицы еще, немножко раздвигаем наше гнило, добавляем полпачки нашего резони. И все хорошо, это немножко обжариваем. Смотрите, как они уже начинают поджариваться. Значит добавляем лучок и на медленном-медленном огне немножко обжаривать чтобы у вас сильно не подгорало. Вот смотрите, мы обжарили наш резоний лучок, лучок прям такой слегка обжарился и добавляем наши грибочки. минут обжарим еще. Ну вот, у нас обжарились грибочки и добавляем немножко винца, 150 миллилитров белого сухого у нас и все выпариваем. Я вина, но прикольный. Итальянская, думал да, чилийская. Обосрать итальянцев, ну ладно. Также мы добавляем, пока вино выпаривается, немножко перчика. И соли, естественно. Две большие щепотки. Где-то минуту у нас вино выпаривалось, мы запомним, у нас до аль на макарошки варятся где-то минут 10, там написано на пачке. Так что 9 минут будем доводить до готовности. Плюс минутка мы ее обжаривали, они тоже дают расщепление свое. Приятный винный запах. Кому нравится, знает. Когда делаете лук вино белое, это вообще потрясающий запах. Все, вино выпарилось, так что добавляем воду. Сначала добавим пол-литра, потом, если что, мало мы еще добавим. Крышку не закрываем, все на медленном огне томится и выпаривается. Решили добавить еще водички. Или вачного бульона. Кому как нравится. И дальше выпариваем. У нас готов. готов. не точнее. Отличный просто получается. Добавляем немножко сливочного масла и даем его раствориться. Обогатить что вкусом наши макарошки в данный момент. И добавляем немножко петрушечки, просто рубим ее. Ну вот, друзья, приготовили у вас почти ризотто, ризони. Уложились буквально в полчаса на открытом огне. Все это сами видели. Запах обалденный вообще. Петрушечки посыпали вообще. Просто бомба. Будем пробовать, что получилось у нас. М -м -м. Очень приятные макарошки. Волшебные вообще. Приятно, приятно на вкус. То фанат? разных макарон, как я. Готовьте это ну, прекрасное блюдо. Не обязательно с грибами, можно мясо добавить, если вы не соед. Это реально вкусно. Чувствуется вино, петрушечка, грибы. Грибы чувствуются еще. немножко они очень ароматные. Если хотите больше аромата добавить, готовьте с сухими грибами. Они очень бомбические ароматные, но они супер дорогие. Если у вас есть дешевые, вы сами делали, это бомбически будет, реально. М -м -м. Пишите в комментариях, делали ли вы что-то подобное. Какие-то другие интерпретации варианты приготовления ризотто у вас есть. Мы будем кушать с оператором это прекрасное блюдо. И, кому понравилось видео и рецепт приготовления, ставьте лайки. Операторы на канале, подписывайтесь обязательно. Я Димас, оператор Антон. Наша банда всегда с нами. Кус, брат, за хус. Всем любви и удачи и вкусного ризотто.